22 числа начнется дни рождения у Козерогов, плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного, зимнего стояния. Представители огненного активного знака Зодиака овен для вас этот месяц будет началом чего-то очень интересного, вашей какой-то главной активности вам, поэтому вам очень важно собраться силами до 20 числа. Ну, а теперь по порядку. Сам по себе месяц начнется с нескольких напряженных аспектов. Будьте очень осторожны, не переусердствуйте в употреблении спиртного. Может быть, кто-то окажется в больничке. Ну, здесь нежелательно вообще подвергать себя каким-либо Посторонним непроверенным до конца воздействием, особенно все, что связано с изменением сознания. Это и наркоз, это и алкоголь, и наркотики, и все остальное. Но зато могут присниться какие-то интересные. Вещи и сны, поскольку 12 дом – это все тайное для вас, рыбы, и здесь прям такое скопление планет будет интересное. Возможно, вы что-то будете очень остро чувствовать, ну, не понимать, а чувствовать. Может быть, что-то будет приходить во сне. Ну, 8 числа состоится полнолуние, полнолуние, будет знаки зодиака близнецы близнецы для вас это символический второй, третий дом контакты поездки можете просто с кем-то поссориться скорее всего женского окружения в вашем ближайшем окружении или же могут быть какие-то неприятности в дороге, поломки. Это аспект, аспект достаточно краткосрочный, но тем не менее он будет несколько нервозным. Если повезет, может быть вы его и проскочите. 6 по 10 будет прохождение двух личных планет из Стрельца в Козерог. Это Венера и это Меркурий. Для вас это десятый дом. Десятый дом отвечает за карьеру за статус, а это значит, что за эту тему вы возьмете с очень большим оптимизмом и рвением, вы зах... с большой практичностью, вы захотите чего-то достичь, вы будете более активны в достижении своей цели и это очень хорошо Почему? Расскажу чуть позже Я уже начала с этого в начале прогноза где-то с 15 по 17 будет Венера и Меркурий образовывать благоприятный аспект к урану. Уран для вас это дом финансов, поэтому это шикарный период для того, чтобы показать себя на работе, показать себя. В своем карьерном росте, показать себя своему руководителю, преподнести какие-то идеи, может быть, что-то осуществить. Знаете, как-то легко будет идти. Поскольку Десятый дом еще у нас связан со статусом, то это может быть и период даже интересный для брака. Ну, Кто давно его планировал, мечтал, достаточно неплохой день. Единственное, что здесь Марс ретроградный. И я, конечно, очень с большой осторожностью могу такое рекомендовать. Все-таки лучше сопоставлять даты с личными картами партнеров для брака выбирая дату брака но вот по только лишь этим аспектам, то конечно же период очень хороший, я бы даже сказала, что кто женится на этом периоде, либо выйдет замуж, то это будут очень такие серьезные, ответственные отношения длиною на всю жизнь может быть там будет немножко не хватать страсти, как хотелось бы Овну, но тем не менее они будут надежны Далее, 20 числа, наконец-то, у нас Юпитер перейдет в вашу сферу денюшек. Вернее, извините, не денюшек, а ваш первый дом. Вы будете... почувствуете себя на коне, большинство из вас почувствуете, как будто бы у вас вселилось еще несколько таких овнов. Появятся силы, возможности взять какое-то объект под реализацию, ну, я имею в виду, какую цель, и достигнуть ее достаточно быстрым способом. У вас есть время до конца весны это осуществить. Теперь, 23-го будет новолуние в Козероге. Для вас Козерог – это... Десятый дом в принципе очень хорошее время для начинаний сфере работы, сфере карьеры, ну и брачной ситуации в том числе. Но, но уже 29 числа Меркурий станет ретроградным. Он вместе соединиться с Венерой и тут с Плутоном он идет на соединение к концу месяца очень интересный вот этот стилиум планеты он в оппозиции к Лилит конечно здесь прям какое-то искушение будет идти сейчас я посмотрю раз два три 4, четвертый дом ну прям какие-то судьбоносные процессы могут у вас происходить я думаю, что это будет время, когда вам просто будет ну, судьбой дано принять то, что есть и с этим смириться. И поверьте, это будет не самое плохое и самое ужасное, чего вы можете бояться. А даже может быть как раз и наоборот. Ну что ж, новогодние прогнозы я подготовлю отдельно. Будете следить за анонсом. Желаю вам благоприятного декабря и до встречи в следующих прогнозах.